Добрый день, с вами деловая полиграфия Сегодня у нас обзор готовых визиток Вывоз мусора С одной стороны демонтаж грузчики а С другой стороны газель 3 на 42 метра вот. а Тираж данных визиток 1000 штучек Выполнены на картоне 300 грамм Качество хорошее В качестве печати видно, что четкое Упаковано коробку для того, чтобы заказчику было удобно транспортировать и хранить эти визитки. Ну, двухсторонний полноцвет. В данный момент проходит акция. тысячи визиток стоит всего лишь 1200 рублей. Как одна, так и двухсторонний. Поэтому обращайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем ваших звонков.